Всем привет! Сегодня 5 ноября и сейчас я проведу обзор своего соломенного дома Своей соломенной фазенды Вот так вот она выглядит в главной улице Этим летом дорогу отсыпали крошкой асфальта и С этой стороны, с южной Вот На южной стороне сделал побольше окон Солнечная сторона, чтобы дом получал побольше солнышка Здесь заезд в гараж открывается с кнопки есть видеонаблюдение там там вот а главный вход он с той стороны сейчас пройдем покажу когда фасад будет сделан лесов не будет и тут конечно будет легче пройти вот работает котел с вытяжкой так, Здесь огород 9,4 сотки ну, 9,5 Там у меня навесик Храню там пиломатериал Чьи-то следы Кошачева тут походу ходил Вот этот заборчик Сделал этим летом Даже на начале осени Мангальная зона О, кошара, привет Вот тут еще есть один вход на участок. Вот так выглядит с этой стороны фазенда. Вот. Здесь получается находится скважина, вот под землей проходит и заходит в подвал, газовый счетчик, газ под землей проходит, он оттуда запитывается. Что едем в гараж? Так, тут спуск в подвал. Подвал получается на гараж и там наполовину дома. Вот такой у меня тут станочек стоит самодельный, из фанеры. Тут единственная станина из швеллера. Вот. Покупал я его у человека который их мастерит в Ставропольском крае. О, тут у меня стройматериалы лежат. Тут у станочек делаю для печатания денег. Потом покажу. Бензина хранится. А зимние колеса на щепёх на щепер... или на плёшках? Люпи... Нормальный диски поставлю! Вот тут три батареи. Там одна, тут одна. Ну и, вот и котел. Значит, сейчас вот в таком состоянии. Отопление работает. Надо обвязывать этот бойлер косвенного нагрева. И заводить, подводить сюда трубы из дома. Вот. По дому, в принципе водоснабжение разведено, надо его завести вот сюда в котельную. Вот. Так, потом получается здесь вот в подвале. Вот так вот выглядит обвязка скважины. Здесь гидроаккумулятор, реле давления, фильтр, фильтр грубой очистки, это уже более тонкой. Вот греющий кабель здесь есть. Вот она вилочка на кабель. Но он в принципе и не нужен. Это первый... первую зиму. Замерзла скважина, так как колодец был не утеплен. И пришлось бросать греющий кабель. Ну, зато он есть. И даже там, если перемерзнет скважина, ее можно будет обогреть. Вот ну и тут разводка уже труб на радиаторы по гаражу идет вот. ну и вот сама высота потолков здесь в принципе ну вот рукой вот можно достать сколько это два метра где-то так Тут получается <смех> Это часть, которая под гаражом находится Вот здесь Плита немного треснула Вот такую стойку впендерили Вот это смотровая яма Вот сейчас пройдем В часть, которая расположена под домом Не видно, ну тут, конечно, нет освещения, не видно. Так, вот тут всякая херабора валяется. Ну, вот тут канале разведена и уходит туда в септик, самодельный из резиновых покрышек от грузовых машин. Так, вот тут надо все доводить до ума. И вот тут трубы разведены. Вот так вот. Ну, тогда это было не в тренде. Я начинал стройку в 16 году. В 17 делали каркас. И что-то как-то вот эти окна оказались сейчас маленькие. Ну ничего. В принципе, более-менее смотрится. Потом я еще Сделаю обналичку широкую белую окон, и они будут смотреться нормально. Дом на сигнализации вон там выйдем. Светлая Можно ставить, снимать с телефона, можно с ключика. Входим ну в дом. Вот это как у подъезда. Этот. для ключика, для сигналки. Вот. Значит, сейчас вот в таком состоянии тут все. Вот это мешки с опилками. Сейчас делаем, заполняем перегородки на втором этаже опилками с гипсом с известью на сырую. И можно видеть, как со второго этажа капает вода. Это зал вот здесь глина лежит для глиняной штукатурки мешалка сейчас мешаем и опилки с гипсом и известью вот но и лучше не использовать для этих целей глину хорошо мешает опилки так себе Маленькие замесы получаются, если ее грузить, то она заклинивает, не может промешать. Так, это кухня, да? Здесь вот так все выглядит. Здесь подходит газ. Сделаны розетки четвертные, раз, два, три, четыре и двойные есть. Раз. Два, три, четыре. И выключатель. Так, это спальня. Тут вот есть коллектор. Отопление у меня сделано. Система теплые стены. Это те же самые теплые полы, только это все заложено в стенах. Вот здесь вот по стенам разведены трубки теплого пола. И приходит вот сюда в коллектор, вот раз коллектор на первом этаже, и вот там на кухне еще один коллектор. В прихожей в Эркере тут теплые полы сделаны, и в санузлах. Санузел, по-моему, на 3 он, 2х3 временный унитаз стоит. Здесь вентиляция приходит, санузел. И туда будет тройник на кухне. Здесь щиток. Здесь, получается, провода проходят внутри глиняной штукатурки. И только кое-где проходят через стойки. Вот, вот это время кинуто на мешалку. Вот. И вот тут тоже освещение, временка. А так все провода проходят в глиняной штукатурке. Глина самый огнеупорный материал. Про штукатурку что хочу рассказать. Ну про стены вообще. Сам пирог стен. То есть снаружи идет гринборд. Типа арболита, только в листах. 14 мм. Потом идет воздушная прослойка сантиметра 2 3. Потом идет гипсовая штукатурка сантиметра 2-3. Потом вот здесь в толще идет соломенные тюки, запрессованные домкратом 350 миллиметров. И 10 сантиметров идет гипсовая о, глиняная штукатурка. вот И сверху я делаю гипсовой штукатуркой с известью. Это первый слой и второй, а не вернее первый слой делаю сеткой, вот и второй уже так выравниваю. Вот потом планирую декоративную штукатурку сделать. В зал надо полностью также, ну то есть одна комната только отделана на один слой. Да, сейчас вот так вот страшно выглядит, да. Вот здесь вот мне помогал дядя делать, вот эту стену он заполнял. И он, видимо, делал очень жидкий раствор. Потому что он работал не с этой мешалкой, а с обычной. Вот, и там, если делаешь густой раствор, то замес не промешивается. И он, видимо, добавлял больше воды. И вот так вот стена потрескалась. Но это я расшил уже трещины, но много было трещин. Вот такой вот момент еще есть вот а верхняя часть это я уже делал делал с, с вот этой мешалкой вот и нормально тут все ничего не трещит вот видно даже что отличается по цвету тут вот по поводу вот этой штукатурки гипсовой сейчас расскажу видите как она отвалилась в общем суть в чем Поверх глиняной штукатурки э, я нанес гипсовую с известью. Э, гипсовая штукатурка у меня. Сейчас покажу. Гипсовую штукатурку я сразу купил <coughs>, полную газель, сколько она там могла вывести. Вот, по-моему, что-то на 10 тысяч купил гипсовой штукатурки. Вот малую часть я выработал, а большая часть у меня осталась. И она свои свойство, скажем так, потеряла Она стала быстро схватываться И чтобы уйти от этого Я стал добавлять известь Известь у меня вот там Лежит на улице В бигбеге Ну там уже маленький бигбег остался Вот Вот, значит я добавлял эту известь В гипсовую штукатурку Замешивал и шпаклевал все бы ничего, но в этой извести попадались камушки. И когда я шпаклевал, то были полосы. И эти полосы как бы ну, не очень было работать. Вот видно, полосы полосила это шпаклевка. И я решил купить в магазине другую магазинную. Вот нашел я эту известь вот купил и начал замешивать точно так же с гипсом с гипсовой штукатуркой и шпаклевать до да, полосок не стало все зашпаклевали на второй слой этой шпаклевкой гипсовой с известью и через некоторое время второй слой весь отпал вот как бы были у меня вопросы, от чего это? От известия, от гипсовой штукатурки? Или может то, что между слоями не грунтовал? Но потом на полу же, бывает, остаются лепешки. На щеперку или на лепешку? Вот. Лепешки от штукатурки. Вот, В общем, я взял один такой кусок, и он прямо в руках рассыпался. То есть, я думаю, это дело в известии. Хотя вот здесь вот, вот эта же шпаклевка замешана точно так же. Единственное, я замешал, то есть я вначале высыпал извести немного одну десятую гипса. Промешал это хорошо и потом уже добавил гипс и замешал такой раствор. И вот, в принципе, нормально держится уже, наверное, третий месяц. Вот, то есть твердая то есть вот она твердая, не сыпается ничего я думаю что дело в замесе то есть надо вначале хорошо замесить извести а потом уже замешивать вместе с этим гипс хотя когда я наносил первый слой с известью из биг бэга такой проблемы не было то есть я засыпал известь засыпал гипс и замешал, и все нормально. Все держится прекрасно. Все держится прекрасно. Ну а вот а это вся шпаклевка второго слоя. Вот здесь в некоторых местах сделал штукатурку из опилок. Если я чешу в запилке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. То есть это опилки, гипс и известь. Вот. И вообще как монолит. Вот, вот здесь вот в одном месте немного я нанес гипсовой штукатурки, да, И нормально держится. И здесь вот тоже есть. Ничего не, не осыпается. А сеткой вообще классно будет держаться. Вот там вот замазано, подмазано. Вот эти самые проблемные места. Места примыканий, перекрытий к стенам. Вот самые проблемные. Потому что там солома, ну, ее там сразу не проложишь хорошо. Хотя и стараешься. Но все равно не получилось. Тепловизором просветил. Понял, что здесь проблемное место. Вскрыл. Проканопатил хорошо и обратно заштукатурил. Потом, что тут надо откосы утеплять. Окна. Снаружи, внутри. Вот закупил материал. Пеноплекс для утепления окон изнутри. Пеноплекс. Чувствуешь, как я тебя в долги вгоняю? Снаружи буду пенопластом утеплять. Сейчас поднимемся на второй этаж. Пока нормальной лестницы нету. Есть вот такая времяночка. Тут подъемник. Тут цепляем тележку. Сейчас покажу тележку. <coughs> вот тележка. И вот за эти веревки цепляем. Поднялся на второй этаж. Вот здесь подъемник. И вот здесь сделана такая площадка на шарнирах. Чтобы ее открывать, закрывать, ставить тележку. Получается здесь в Эркере не до на стены. Вот здесь надо законопатить Верха Здесь я вроде прошел Вот здесь надо В этой части по верху пройти Законопатить вот Соломка лежит Вот Тут уже стены Где-то заполнены Где-то нет Где-то не полностью Вот коллектор отопления Это значит первая спальня Детская Так тут все выглядит на данный момент. Пол пока в таком состоянии. Планирую сделать обычную доску. Шпунтованную. Проводка разведена. Электропроводка сделана. Единственное освещение вот так вот пока временно брошено. Еще надо штукатурить по потолку. Ой, штукатурить, штробить по потолку и замазывать кабель. Так, здесь санузел. Детский санузел. Вот сделана разводка труб. Тут вентиляция. Одна труба, вторая. Это уже фановый стояк выходит. Вот от Так вот выглядит, выглядит это все пока что. Вот, начали заполнять перегородку на сырую, там, пилками. Сырые опилочки Так, вот можно их прижать Вон, видно, выходит Сейчас на другой стене покажу Там вообще четко она выходит Так, это вот Вторая детская спальня Тоже тут надо поверху доштукатуривать Глиной Он щели замазывать гипсовой штукатуркой В санузлах сделан теплый пол. В комнатах теплые стены. Это спальная взрослая. Вот эта стена вот, забитая пилками. Ага, дают они усадку похоже. Немного. Ну, какая щель образовалась вчера, этого не было интересно вот этот вдоль стоек это я уже уплотнил после того как снял опалубку здесь тогда вчера не было а она вообще отошла не надо было тут снимать ешки матрешки сейчас чуть прикручу вот сверху прикрутил еще небольшую опалубку и дополнительно затрамбовал. Просела еще, наверное, на сантиметра два. Вот так вот выглядит комната. Такого она размера. Вот здесь планирую шкаф сделать. Шкафчик тут будет. Шкаф купе или может быть, типа как гардеробная, мини-гардеробная. Вот такой вот видок будет из окна. Лиса сейчас смешает, не очень понятно, да? Это вот южная сторона. Красота-то какая! Лепота! Так, и вот здесь видно, как лага выходит. будет выходить и здесь санузел взрослый тоже здесь теплые полы надо здесь зашивать зеленым гипсокартоном и забивать опилками вот здесь есть сигнализация это датчик задымления здесь есть выход на чердак в общем, на сегодняшний день, на 5 ноября, Фазенда находится в таком состоянии. Следите за каналом, как все будет меняться. Ты заходи, если что.